Смотрите, народ, какая полезная штука гуляет по ТикТоку. Вы это для андроидов. Нажимаете двумя пальчиками на экран и пропадают вот эти все лайки, комментарии, описания от автора, ну и прочая лишняя лабуда. То есть я сам попробовал, попробуйте и вы. Оно действительно работает, классная штука.